Yes. Что за люди по казенному месту в неурочный час шляются? По какому праву? А? Это мы, ребята заводские. Да не -то. толком отвечай, кто идет. Прости, дедушка. Мы, дедушка, за сказками пришли. За сказками? Ха -ха -ха. Придумала тоже. Эх, сказки это... Слышь про курочку, глябу, да про золотое яичко и прочее. Старухи маленьким сказывают. Ты поди, опоздала такие слушать. Да и не умею я. Кови знал и те показали. Про старинное житье это вот помню. Только не сказки это. Рассказы до да побывальщины прозываются. но и слышка не всякому и говорить можно. С опаской надо. Эх вы, скворчата, скворчата. Нам бегали сзади, накричались, руками намахались, и охота ушам работала Ладно Расскажу вам про Данилу Камнереза, про его невесту Катю, да про хозяйку Медной горы. А это дедушка новое сказка? не перебивать. Ну хорошо станет слышать, Вот все как своими глазами увидит. Ну, слушайте, жил в нашем заводе мастер один. Прокопичем звали. По малахитовым делам... Первый. Лучше него никто душу камня не ведал. Но только как дело к старости подходить стало. Прихваровать Прокопич стал. И Прокопич камнях толк А я в травах разбираюсь, какая в какой силы. Которая от ломаты, которая от нацады. Грунки Плакопича от лихоманки. Ишь, Ира, кажись к тебе гость, сам Северьян Кондрать. Ты ты человек. Смотри, и на тебя управа будет. Молчи, старая ведьма. Давно по тебе в местной горе хозяйка скучает. Вот я тебя за в Сибирь упеку. Сибирь далека, а смерть близка. Возле каждого ходит. Доберется до тебя. Когда подсвечник закончишь. Без ножа режешь. Барин не свой брат. Отговорок слушать не станет. Ему падает, что велено. Силы будут. закончу. Да, остарел ты, Прокофьевич. Кого гляди. Землю забивать придется. А кто тогда по Малахиту работать будет? Вот что. Вилюка я Ефимки нагнать тебе парнишек посмышленник. Обучай их Малахитовому делу. Обучай все до тонкости переймут. Только Прокопич, то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что учил шибко худо. Да у него срывка до да стычка. Камень, как и человек душу имеет, не всякому дано понимать ее. А тут пострелять нагнали. Ну что я в камеру заметь мог? Ну что на меня уставились, а? Ущу! Дурья башка! Не на меня гляди, на камень! На камень его понимать, учись! Кого ж мне обучать теперь, Северян Кондрать? Видно самого себя. Thank <laughs> you. Кто только из тебя, Данила, выйдет. Загубишь ты себе. Ты мою старую спину под бой подведешь. Знаешь Лиян Кондрать? Кондратьевич, Вадик, случись что, не помилуй. О чем хоть думка кто у тебя? Я и сам деда не знаю. Так, ни о чем. На цветок загляделся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама синенькая, а из-под крылышек у нее желтенько выглядывает. Ну не дурак ли ты, Данил? Твое ли это дело в букашках, Бер? Ты представлен за коровами гляди, чтоб не разбрелись, да на волчьи зубы не попали. А ты букашками занимаешься. Наково, сгони коров, грудка. А я подремать шалашку даю. Да не заглядывайся, куда не надо. <реклама> Данилушка, наверши. Ну Сыграй мне, Данилушка. Не хозяйка ли медной горы надо мной мутрою? Считай, всех парнишек Прокопчик перетаскал. А толк один. Наставит им на головах шишек, да и прогонит за шею. А сам твердит, не гошь, да не гож. Эх, была моя воля, спустил бы ему старому шкуру. Нельзя, мастер первостатийный. Нужда в нем, а ты его захлестнуть можешь. С одного по один скажешь, а? С одного, не с одного, а после десятка не встанет. Не хочет, видно, прокопать тайность свою людям оставить. Милуйся, батюшка, виноваты, виноваты. Ну что еще? Не доглядели. А? Волки коров своих задрали, Тибирьян Кондратич. Батюшка, моя вина, я не заглядел. Дойдет это тебя, череп. Помилуй, батюшка, моя вина, я не заглядел. Хм, Ишь ты, какой заступник выискал. Вот я тебе покажу, как господское добро беречь. Ефимка, парнишку. О, Ира забьет мальчишку. Я тебя, молчука, доведу, Даш, голос. Даш, Даш. Еще, Аль, хватит. А жив парнишка? Да живучий, чего ему сделать. Что? Какой? Терпеливый выискался. Теперь знаю, куда его поставить, если живой останется. Ничего, детенок, не плачь. Я тебя к бабке вихречить веду, она тебя живо на ноги поставит. Это что? Кто тебя просил поделку в руки брать, а? Что тут доглядываешь? На мой взгляд, дедушка, не с этой стороны. Кромку отбивать надо. Видишь, узор тут, а его и срежут. Ха. Ты кто такой? Мастер? Урок его вала осудишь. Что ты понимать можешь? То и понимаю, что штуку эту испортили. Кто испортил, а? Это ты, сопляк, мне, первому мастеру на Урале, убью. Я тебе такую помощь покажу, жить не будешь. Чтоб духа твоего в моей избе не было. Эй, не докормаешь? Не бойся, не тронул. За правду, дедушка, говоришь? За правду. Ну-ка, мастер явленный, покажи, как по твой бы узор то Вот тут бы лучше пустить досочку поуже. Ну, ну ладно, поуже, много ты понимаешь. Поуже, дедушка. Заладил одно поуже, поуже. Сам уверен, что поуже. Ишь ты, советчик. Языком-то не руками, всяк сработаешь. По чистому полю вот Ладно, тут. Ладно, хватит. Спать пошли. Ложись вот тут, на скаленечке. Ты не докормишь, еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Вы Выглазок. Толк, видать, будет. И как лазастый. Прокопича своих ребят не бывал. Этот Данилушка и припал ему к сердцу. Прямо сказать, за сына держал. А к делу своему не допускал до времени. Пожалел парнишку. И тот сказать, нездоровое это мастерство с Малахитом-то. Пыль от А время шло, дошло. Да на ту пору на завод Барин приехал. Как спала почевала, моя душенька. Вот, в Петербург хочу. Скоро мы поедем. Казенный заказ выполним, тогда и поедем. Так прикажи этим мужикам, чтобы скорее сделали. Душенька, печи наши не в силах больше сварить. Не сидеть же нам до зимы из-за каких-то печей. Их можно копить сильнее, пусть не ленятся. Дорогая, заводские печи так устроены, что с них не возьмешь больше положенного. Очень глупо устроены. плохо заботятся эти мужики о своих господах. А, Проковчик, подойди поближе. Так вот, Прокопчик, э, как бы это объяснить тебе попросту? В Париже был я у одного тамошнего барина Маркиза, и он показал мне шкатулку весьма редкой работы. А я похвалился, что у меня дома... Лучше есть! <смех> Маркизу в обиде побил сам заклад на полмиллиона франков, что лучше его шкатулки не найти. А я дал слово, что кости не привезу свою. Так вот, враковчик, сделай мне шкатулку лучше, маркиз. Такую, чтобы глаз оторвать нельзя было. <смех> Делаешь? Не забуду своей барской милостью. А нет? Отвечать придется. Понял? Понял, батюшка-барень. Ну, хватит. Пошли вон. Ах, притомился я, что ты, душик. Беречь себя надо, мой друг. Так недолго и вовсе здоровье-то расстроить заводскими делами. День и ночь работает, Прокопыч. Про да еду забыл, ни о чем не думает, только знает одно – шкатулку барину сделать, а работа не клеится. То ли уж стар стал, и глаз не тот, то ли рука ослабла, но только не выходит затейливый рисунок. Ни один уже кусок малахита испортил Прокопыч, а ничего не выходит. В воскресенье приедет. Закончишь, а? Закончу. Смотри, а то не сдобровать тебе. Это чей парнишка? Мой. Хм. Неужто не недокорбился? Где был? В лесу. В лесу. Зачем? Щеглок вобил. Что? он? Так-то ты, стеревец, мастерству учишь. Это я сам его послал, Северян Кондратьевич. В лес-то за щеглами. Спор до работы идет, да и в избе веселее. Малуешь, мальца. Смотри у меня, таких щеглов отпущу, до смерти не забудешь. Понял? Понял, Северян Кондратьевич. Что-то. Так помни. В воскресенье барин приедет. Два дня осталось. А работы сколько? О, Господи! Два дня осталось, а шкатулка-то, шкатулка. Не вели казнить, барин, смилуйся, пожалей старика. Что ты, дедушка, это я, Данил. Смотреть. Сейчас поедем, душенька, сейчас. <смех> Ох, утру я нос с маркизу до да шампур. Барин, не тронет тебя, барин, дедушка. Успокойся. А где мастер мой? А шкатулка не готова? Барин, помилуй. Не усилит теперь для работы. Стар больно. Как же я осенью в Париж поеду? Маркис осмеет меня. Запорожай! Барин, не помнит дедушка сам себя. Вот и говорит такое. Готова шкатулка. Готова? Вот. На станочке окошечко. <мирает> <мирает> Что же ты, это старик, а? <мирает> не моя парень это работа. Не моих рук тела. Другой мастер трудился. Не ты? А кто же? И сам не знаю. Не был я ты наш катулки. старик. Что хочешь со мной делать? Не моя работа. А чья? Чья же? Его. Хочу, чтобы сделал он чашу. Поводку в каймари знаю. На подложке листочки, и чтобы чаша на цветок похожа была. Непременно душенька сделает. Непременно душенька сделает. Слыхал, какую чашу надо сделать? Слыхал. Ну? Сделай. А за шкатулку, наоборот, тебе. Гостиница купит. <laughs> Заплатит мне теперь, Маркис, помню. Милушка. Катенька, подари -ка мне цветочек один. Выбирай, какой гляньте. Ишь ты! Самый лучший выбрал. А где нашла такой? У Змеиной горки. Не теряй только. Не не Данила, это ты шкатулку за прокопчик сделала? Я? теперь барону чашу режешь? Режу. А мне? Тебя, небось, не забудут. Лили. Не забудут. Да, милушка. Катенька. А ты в воскресенье на плотину придешь? Малиновых слушать. Одну зарю провожать, а другую встречать. Цветок с сохранности принеси. Ох, Танилшка, извелся ты весь. Чаша мне покоя не дает. А что так стараешься? Охота так сделать, чтоб полную силу камня самому поглядеть и людям показать. В артских кому увидеть-то? Сами господа да их прислужники, только их всего. Камень, он ведь долго века. Близкие не увидят. Дальние поглядят. Больно далеко, парень, загадываешь. А так-то, поди, веселее. Человек, известно, подсветет, подсветет, и завянь. А его думка в поделке может навек остаться. Ой, мудришь ты, Данила. давай гляди, твоя невеста за другого замуж катенька -то. не уйдет. Она тоже на мою стать, любит Малиновых послушать. И на зарю поглядеть охотно. Цветок. Ишь ты, и свечку не погасив. Ничего не щадит парень. Ничего. Это мастер не намчета. всему краю в честь. Срубил? Да, чисто сработано. Сорок годов с камнем божусь. Пони штук сто вас-то всяких выточил. Да. А подобное и сам не делал, и у других не видал. Придраться не к чему. Глаз да, настоящий и рука а -а -а. безоплошь. Так доработать станешь, нам за тобой не угнаться. А -а -а. Ты, дедушка, что скажешь? Высок, и вы работаешь только. Пожалуйте, гостеньки дорогие, к столу. Пирог у меня поспел. Силости просим. Пожалуйте, пожалуйста. Как это ты до него ухитрился? Стол тонко вырезать и камень нигде не обломил. И то сказать. Целое лето глаз не показывает, совсем забыл про меня. Забыл? Не уж не видишь, твой подик цветок рез. И то мой. Данилушка, значит, ты день и ночь обо мне помнил? А я-то думала, забыл. Помнил, Катя, помнил. А в цветке не дотянул. С окончанием дела, дай бог на предки не хуже срабить. Дай за, бог. За Данилу мастера. Знай наших. Не одни в заводе Пушкаида прокачики И по камню мастера не переводится. Где еще найдешь таких? Так живой цветок-то вышел. То и горе, что вроде живу, А живой красоты нет. Камень, камень и есть. Живым его не сделаешь. А мне припало сделать лучше живого. Всю красоту живого цветка собрать, да в камне ее и показать. чтобы никогда не завянуть. Ой, сынок, не ходи по этой половице. А то угодишь к хозяйке Медной горы, и ее мастера. Какие мастера, дедушка? Такие у хозяйки в горе живут. Они красоту камня поняли, потому цветок каменный видели. Каменный цветок. Он какой? Не знаю, милыйся. Видеть его нашему брату не дано. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет. А я поглядел. Что-то, Данилушка, неуж тебе белый свет наскучит? Сказки детка сказываешь, парни с пути избиваешь. он и без того мудроет, а ты плетешь несусветное. Да никакого каменного цветка нету. Есть каменный цветок, есть. Сам с молодой искал, да крылья меня в Выживать из зуба дедушка стал. Запивай, Игнат Савицкий, ты ведь у нас моста. Недаром твоя кать позовут песенцей, слывет, в пошла, пошла. Как нонче куры поет петухами, а Илюшеньки-люли петухами. Как нонечни жены владеют мужьями, а Илюшеньки-люли владеют мужьями. Хитры ты у меня, Данилушка. Нарезал чашу барыня, а памятка обо мне было. Это дороже. Не признала все. Не о том думал, ты не признала. А теперь ясно вижу. Когда я тебе сказал. Вот это твоя первая работа. По времени на вторую ступеньку подумаешься. Высокая та ступенька. Я силить поди без каменного цвета. Что ты, Данилушка? Старик умом износился, да, охмелел. А ты его слово подхватываешь. Извелся, видно, в работе-то. Видишь, глаза какое Мастер ты мой глазастый. Погоди, вот, как поженимся, я тебя отхожу. Клевушок-то у вас в кусте стоит. Коровку заведем. Наградит, поди, барня, за чашу. Вот и купим. Ладно. Коровку? Ага. Купим. Катя, пойдем с губесики. Отец Пойдешь, Данюшка? А не тут просидишься маленько. Тоже, может, лишний выпил, такая на свете не подумала. Что, ты, Данилушка, на девичью красоту ударом глаза пялишь. За погляд ты деньги берут. Иди ко мне поближе. Поговорим маленько. Да ты не бойся. А я и не боюсь. Ну что, Данила мастер, не вышла у тебя чаша по Катиному цветку? Не вышла. Пойдем со мной, Данилушка. Покажу свой цветок. Где он, этот цветок? Как снег выпадет, приходи на змеиную горку. Кто с тобой, Данимочка? Как на похоронах ты? Ох, Катя. Всю голову И... разломил. В глазах узор какой-то. Они а не разберешь. Пойди. Походим отдует тебя ветром, не легче стать? А то и мне что-то мерещить стало. Видно духоты в избе. стой попить дала. тут ты из головы скоро вылетит, как женится. Мастера девятся, чего еще парню надо? Чаша вышла, никто такой не делал, а ему не ладно. ты девушку позоришь. Долго она в невесту ходить будет. Катит, давай чашу, молотком стук а он проженить. Уговорились мы с Катенькой. Подождет она. Давно ну, готова у вас, сдавать пора. Все равно лучше не сделаешь. Мне выше ты не И поймать силка. В самом деле жениться нет Извела с да и мне не легче.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 Пришли мои гости, хаша и виданное, да незваные, Просим нас принимать и брезгавати. Дело сделано, хлебом солью скреплено. Навеки и навеки. Аминь. Папушки, покушайте, гостинки дорогие. Ешьте, милые, во славу Божью, во любовь вечную, бесконечную. Трепушки, поварушки, что есть печи на столбичи, чего нет. Субтитры и матушка. Благословите молодого князя и молодую княгиню. Танила! Ходи, да девушка на зеленую горку, цветок камень. Чашу по Катиному цветку. Разбил. Покажи свой каменный цветок. Казать-то просто, да потом жалеть станешь. Не отпустишь из горы? Зачем не отпущу? Дорога открыта, да сам идти не захочешь. Все одно покажи. А как же невеста твоя, Катерина? Без цветка нет мне жизни. Когда так, пойдем, да не мы Смотри, Даним, вот мое богатое. Дальше пойдем. самое дорогое место здесь посидим поговорим может и столкуемся вида моя преданное? что теперь насчет женить бы скажешь не затем пришел цветок каменный покажи а покажу полюбишь не могу говорю потому другой обещаться вот так. Тогда пойдем, да не Теперь сделаю чашу. какой еще никто не видит. И осталась Катя не замужницей. Не жена еще, а вдовица. Yeah, <laughs> so Теперь их и не разыщешь. У Данилушки весточки какой -то. Ох, чуял, доченька. Худое чуял. Любила к берегу утопшего. Вот захоронили его. Вот и сказывают, будто это наш Данилушка. Сплетни это, пустоговорье одно. Спрашивала я, никто и не видал. Пойду-ка я, татенька, к тебе жить. Похожу за тобой. Что ты, доченька? А как же отец с матерью? Пойди-ка ты не чужой мне. Приемный отец моему Даниле. Спасибо тебе, Катенька. Помнил меня, а, старика. Глаза камеры отличать перестали. Учил меня, чему попроще. Что ты? или дело за малахитом сидеть. Вот родясь такого и не слыхивал. Леди-ка, <музыка> опять ходит. И с ними зазывают. Слава погуляла. С какой то радости я пойду? Занилу ждешь. А кого же еще? Изгиб человек давно. Она его ждет. Никто его мертвым не видал. А для меня он всегда живой. <музыка> Люди ее не увидят. Готов, Светенька? И ты? Быстрая, какая. Еще бляшку вточи. Лежу, отдышусь, Маринка. Поглядел бы Данилушка, какой тут новый мастер объявился. На и да, на прокопчивом месте сидит. Шаньки из стеклиц. Тятенька! Вставай, тятенька. Занемог я, Катя. Я усхожу к бабе Вихарихе, отвар какой возьму. Видно, помру скоро. Что ты, тятенька? Как жить-то достанешь. Теперь тебя... За неволю замуж выходить надо. Придет Данилушка. Нет, Катенька. Не придет. Один ты, Данилушка, понимаешь красоту камней моих. От работы твоей радости. Кончил я чашу. Отпусти. Век не забуду. Опять о Кате вспомнил? Днем и ночью ее Не видишь, сколько у меня добра этого. За мужичье ремесло взялась. Ну, скажи, с чем пришла. У кого украла. Какое твое право, не знающий человек, это про него говорить? Гляди вот, если слепой. У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Торт арядка с вот тебе красавица деньги. Вперед случится такое сделать. Неси, безотказно принимать буду. Вот сколько отвалил вперед безотказно принимать будет. Как раз по моим мысли. Распилю его, так сколько здесь бляшек выйдет? Да, Нилушка, я-то мне весточку подала. Зачем в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери, да только уходи отсюда поскорей. Не надо мне твоего мертвого камня. Подавай мне живого Данилушку. Какое твое право чужих женихов сманивать? Да знаешь ли ты, с кем говоришь. Не слепая, вижу. Да только не боюсь я тебя разрушить. Не боюсь. Коль не хитро у тебя, а ко мне Данила тянется. А вот попробуй, найди своего Данилушку. Thank you. Когда у меня мастер моим останешься? Сила у тебя да власть большая, а только любовь сильнее тебя. Все равно уйду, попробуй, Ha, <laughs> ha, не ушала. Все равно не женю с Люб ты мне, Данилушка. Муж я тебе не понравила. Похаять не могу. А только Кате мне теплее к сердцу прибавлю. Да Катя о тебе и думать забыла. Этому ни в жизнь не поверю. Вот ты да какой. Молодец, Данилушка. Не променял ты свою Катю на каменную девку Не обзарился ты на мои богатства. Испытывала я тебя. Бери своего мастера, Катерина. За верность твою вот тебе мой подарок. Шкатулка моя любимая. А тебе, Данилушка, за твердость твою, пусть в памяти твоей, все мое останется. Прости на скором слове. Что каменный сделается? Ты смотри, Данила, никому не сказывай, где был. Про мои богатства тоже помалкивай. До времени их никому не добыть. А теперь идите. с Катериной в своей избушке жить. Хорошо сказывает, жили, согласны. По работе-то Данилу горным мастером звали. Против него лучше никто не мог сделать. Так то. Непростой это сказ. Шевелить надо у Мишком, что к чему. А теперь бегите-ка спать. Воструху он, мать поди, ругать будет, что опознилась. Ничего, деда. Я отпросилась у мамы. Ишь ты, остров. Я, деда, как большой вырасту, так за мастерство оберуч возьмусь. Как тот Данила. Ишь ты, маленькой, осмышленный, понял, как надо. Главная сила в мастерстве это человечьи думки. Это они человека ведут.